Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как вовремя распознать рак молочной железы. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца ролика, чтобы разобраться в этом вопросе. Профилактика э, позволяет нам выявлять злокачественные заболевания на, разных, на ранних стадиях, что и предопределяет успех в лечении рака молочной железы. Самообследование начинается с Прежде всего, с осмотра. В норме мы все асимметричны, и одна молочная железа может быть несколько больше другой, но все это происходит в момент полового созревания. Тогда, когда молочная железа увеличивается в размерах, либо, если они были симметричны, одна молочная железа стала больше другой, либо изменилась кожа молочной железы, а именно появилась какая-то пигментация, появилось покраснение, выбухание, либо, наоборот, западение, все эти признаки являются настораживающими и должны провоцировать женщину к обращению к онкологу-мамологу. В положении стоя женщина должна поднять руки вверх и посмотреть, как молочные железы изменили свое положение и свою форму. Если это симметрично, это норма. Если же она заметила какие-то растяжения, которые не, не видны в, при опущенных руках, или какие-то изменения а, в молочных железах – это тоже должно явиться причиной обращения пациентки. Далее существуют совершенно разные способы пальпации. Поверхностно ощупывает молочные железы, а потом выполняет глубокую пальпацию да? а при поднятой руке на стороне обследования. Обратившись на прием к онкологу-момологу, женщина должна рассказать о тех ощущениях, которая ее беспокоит. Врач-онколог-момолок осматривает обе молочные железы, смотрит регионарные лимфоузлы на приеме и дает свои рекомендации по необходимости дальнейшего дообследования, либо же назначает соответствующую терапию. Для диагностики, для раннего выявления злокачественного заболевания молочной железы имеет также правильная оценка факторов риска. К абсолютным факторам риска относится это пол женский пол риск возникновения рака молочной железы намного больше, чем риск возникновения рака грудной железы у мужчин. Риск возникновения злокачественного заболевания у пациенток 45-50 лет намного выше, чем риск возникновения злокачественного заболевания у 25-30 летней. Однако в последнее время мы видим помоложение рака молочной железы. Возраст, которого необходимо начать проводить профилактические осмотры, Сдвигается с 40 лет до 35 лет, а при возникновении показаний и до 30 лет. К абсолютным фактором возникновения злокачественных заболеваний молочных желез относится наследственность. И определенный семейный анамнез по материнской либо по отцовской линии злокачественное заболевание молочной железы, женской репродуктивной системы, толстой кишки – это является одним из факторов риска, который, который нуждается в правильной интерпретации. Были выявлены несколько генов, мутации в которых приводят к возникновению рака, в том числе рака молочной железы. К относительным факторам риска, на которые мы можем повлиять, относятся поздние роды, прием оральных контрацептивов до первых родов, курение, употребление алкоголя излишняя масса тела. Самой надежной профилактикой рака молочной железы является регулярные осмотры у онколога-мамолога. Я рекомендую вам проходить эти обследования хотя бы раз в год. У врачей Альфа-Центра здоровья накоплен большой опыт в ранней диагностике рака молочной железы, поэтому, если вы хотите получить качественную диагностику, обращайтесь в наш центр. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.